Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии радио Люберецкого региона первый заместитель председателя Совета депутатов городского округа Люберцы Александр Шлопак. Здравствуйте, Александр Леонидович. Добрый вечер, дорогие люберчане. Александр Леонидович, я сегодня вас пригласила в нашу студию. Знаете зачем? Вот чтобы поговорить о той ситуации, которая сложилась сегодня в мире, сложилась у нас в стране я и мы веду военную спецоперацию на Украине. Очень интересно услышать от вас как человека следующего, я надеюсь, в этом вопросе, потому что ну, депутат это политик. Вот расскажите, пожалуйста, о вашем личном отношении к тому, что происходит в мире и вот к тому решению, что принял президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Очень хороший вопрос, спасибо за вопрос. Uh, у меня есть своя точка зрения по этому вопросу, я бы тоже хотел бы радиуслушателю немножко рассказать. Вы знаете, uh, очень глубокий вопрос, объясню почему. Я немножко зайду чуть-чуть назад. Uh, то, что сейчас происходит в мире, это идет некая третья мировая война, так, так сказать, гибридная война. Она началась не, не сейчас, не в феврале, она началась не в 2014 году, она началась намного раньше. И uh, в этой войне есть определенные стадии. Вот. Сейчас вот у нас были, помните, война в Чечне была, да, мы с боевиками боролись. Потом мы э, к миру принуждали, э, в Южной Осетии приводили к миру. Вот сейчас э, в Сирии мы тоже э, с боевиками боролись. И вот эти фазы горячие, они, к сожалению, в этой войне будут идти. Вот. Конечно, мы все прекрасно знаем, что э, виной этому войне, конечно, американцы. Американцы, э, я думаю, с англичанами вот, и еще с, с рядом определенным своих сателлитов, в основном это они. Почему? Потому что они у тебя у, теряют так или иначе силу в мире. Потому что нет никаких войн, да, а сила только появляется, когда идут эти войны. Мы вспомним там, Вторую мировую войну, то победил американцы, как экономику подняли. Да. Угу. Мы вспомним развал Советского Союза, который тоже они в том числе приложили руку. Да, и как они на этом поднялись. Да. И э, мы смотрим, как они вошли в нашу Россию, чуть не, вся Россия не распалась. Для чего это было нужно? Для того, чтобы пользоваться нашими ресурсами. И вот Владимир Владимирович, он правильно говорит, он говорит, я лечу из Москвы до Владивостока 9 часов, да, и практически такое же расстояние 9 часов от Москвы до Нью-Йорка. То есть вот такая большая территория, и, конечно, все это время и англичане, и американцы потом уже позже, они хотели эту территорию нашу попользоваться, нашими недрами. Вот, И поэтому сегодня на Украине, сейчас, я думаю, в ближайшее время все это закончится. А потом что-то американцы будут придумывать еще какой-то конфликт. Поэтому Владимир Владимирович сделал правильно. Во-первых, прежде всего при проведении спецоперации мы показываем всему миру американцам, что у нас есть, что мы можем для себя постоять, потому что по-другому никак это не покажешь, да, если будешь постоянно сидеть и ничего не делать, то рано или поздно с тобой что-то произойдет, с тобой что-то сделают. Ну, конечно, сколько нас можно ноги потирать. Да, это первое. А второе, вы знаете, я еще хотел что сказать. Поэтому, так или иначе, когда-то, вот, возможно, может быть прямое соприкосновение уже вот непосредственно американских западов вот с этим стилизмом, с нашей страной. Но когда это будет, там, в этом веке или в следующем, но к этому пока все идет. Поэтому Владимир Владимирович делает все правильно, потому что если мы покажем свою силу, покажем боеспособность своей армии, а сейчас мы на Украине войну воюем не с украинским народом. Вот Это очень важно, потому что украинский народ, он э, братский народ. У меня фамилия украинская, у меня дед украинец. Но мы воюем с националистами, с теми, кому промыли мозги, кому перепрошили, полностью перевернули черное на белое. Вот, и мы воюем именно с ними, мы воюем с наемниками. Вот воюем с западным верами, с тем же американским. Поэтому здесь очень важно нам э, в этой спецоперации победить. Вот. Это вот здесь хотел сказать. А еще, знаете, хотел вот радиослушать сказать такой случай. Я был э, в том году, в апреле месяце, был в Греции и заехал на остров Тасос. и остановился в монастыре Архангела Михаила. И там была матушка, Ефроксия, вот она уже старенькая, вот. а мне предупредили, что если она захочет, она тебе же сама что-то скажет. То есть Господь что-то что открывает. И мы что-то стояли после службы, как -то -то стояли, улыбались, вышел священник. Вот, я у нее спросил, Матушка, расскажите, что у вас там в жизни, вот, какие со старцами, как вы общались, все -таки у вас там в жизнь вы прожили все. И она начинает мне рассказывать, что на крите, у них приблизительно такой же раскол, как на Украине. Вот, и в ближайшее время, как бы для преодоления этого духовного раскола, Россия нападет на Украину, выйдет в нем победителем. Вот, будет, соберется все православные собор, и вот эти моменты все, которые, вот эти нестыковки идут э, в православии, они все разберутся и будет единое православие. Вот, я еще подумал, что я говорю, ну какая Россия, какая Украина. И тут, когда война началась, я ее вспомнил, я ее забыл. Да, Поэтому, вы знаете, любая война, э, не война, мы, извиняюсь за это да. слово, любая спе спецоперация, ну, скажем так, боевые действия, угу. так или иначе, связаны с духовностью. Здесь надо смотреть в это, то, тоже смотреть в эти моменты. Мы вспомним Вторую мировую войну, да, э, вспомним другие войны. Так или иначе, они, Господь пропускает их с духовной точки зрения. Вот. Также, я думаю, что вот и на Украине тоже, это, у них же был там раскол, они пытались там, Московская патриархата, церковь, нагонения ну, были. Ну, у них там новая церковь какая-то. Да да да, да, да, да, да, да, да, у них и своя еще была там, да. Вот, у них свой патриарх там был. Но вот это все, оно, к сожалению, не, безуследно не, не уходит никуда. Вот, и поэтому вот это вот боевые действия, они идут очищительные. Вот, и я думаю, что пройдет время, год-два, наверное, три, уже пойдет другая информация после окончания боевых действий, и население увидит это. Вот буквально вчера я общался, тоже звонил в Киев, у меня там есть знакомые, вот я спрашивал, как, что у них. Да, конечно, они, ну, им доносят ихнюю правду, вот, и им показывают ихнюю точку зрения. И, конечно, многие не понимают, что происходит. Но я не стал объяснять, потому что там многие на эмоциях. Вот. А если посмотреть более глобально, более расширенно и сопоставить ихнюю и нашу точку зрения, то получается чистая правда. И Владимир Владимирович сделал все правильно, что он это сделал. Вот. И более того, я скажу, я общался с греками. Вот я вот, ну, скажу вот радиослушателям, я езжу на Афон, вот, и весь Афон волит, молится за нашу страну, за Владимира Владимировича, и все говорят, что он поступил совершенно правильно. Александр Леонидович, вот вы общаетесь и с вашими коллегами по депутатскому корпусу, и наверняка с, просто с людьми, с избирателями. Ваши ощущения, вот, в целом народ поддерживает? политику, вот нынешнюю политику нашего государства, нашего президента? Ну, конечно, поддерживает. Вы же видите, что, ну, скажем так, если взять, допустим, 100 человек, вот из 100 человек, если взять, с кем я общался, вот давайте так я вам отвечу на этот вопрос, то где-то 95 человек поддерживают, человека, наверное, 3-4 не понимает вообще, что происходит, и один человек категорически, как бы он говорит, что он просто боится слова спецоперации и гибели, то есть вот так вот люди отвечают. То есть, mm -hmm. они, да. А основная масса-то вот понимает, больше 90% люди понимают, что происходит. Вот. И смотрят телевизор, и сейчас соцсети, телеграм-каналы, все там описывается. Вот. Поэтому я подписан также смотрю и э, э, украинские тоже, что они там дают. И, конечно, они передергивают информацию, переверяют, наши только выложили, они тут же... Это все передергивает, я вижу, как они накладки ну, фейки делают. Фейки там да, это, это, целая индустрия фейков Да, это есть да. на самом деле, да, это есть на самом деле. То есть, вот я просто сравниваю информацию. Они специально закидывают информацию, та, которая у нас идет, но которая актуальная. Uh -huh. Там магазины закрылись, те ушли, эти ушли, эти ушли. Поверьте мне, без них приживем, мы жили без них. Я родил в Советском Союзе и чувствовали себя нормально, дышалось хорошо, и солнце светило отлично. Вот. Кто хотел уехать, уже уехал. Ну, О, да. да, патриоты, мы любим нашу страну, любим своего президента, своего руководителя. Вот, благодарны ему, что он принял такое мужественное решение, на самом деле мужественное решение. Вот, и я думаю, что ему сейчас не просто. Конечно. Да, и не просто те, кто там принимает боевые действия, тоже не просто совсем, потому что люди это все, мы, мы же все братья. Вот, но, к сожалению, вот mm -hmm. эта маленькая кучка людей, которые там у власти, вот, не захотела вот, обращать внимание на тех людей, которые живут у них в стране. И, конечно, президент наш заступился за наших братьев, и я думаю, что в ближайшее время все это закончится. Ну, без Макдональдса, я думаю, мы обойдемся? Ну, конечно. Тем более, пища какая вот Поешься пигулит, сюда. Энгулита в общем-то, неполезная, да. Ну, ничего. Александр Леонидович, ну, у нас вот государство богатое, да, мы знаем, мы вечно всем помогаем, за всех заступаемся, но тем не менее, вот, на пункт приема сбора гуманитарной помощи, который вот в штабе Единой России расположен на улице Кирова, да, 22, люди приходят. Люди, Простые люди да, и приносят. Да. И люди приносят просто, домохозяйки, учителя, врачи, и предприятия принимают участие. У нас это вот широко, наверное, уже сейчас как это, вот такая компания развернулась, да? Да, люди все приносят, все, и депутаты помогают, оказывают помощь. Так же, как и в пандемии, тоже приносят все, и у нас там полное, все заставлено, потихонечку вывозим, уже отправляем непосредственно изуда. Вот Единственное, только есть определенный список. Вот, можно посмотреть на сайте «Единая Россия», то есть не надо нести там, а то люди, бывают приносят поносил, там, и ему жалко выкидывать, и, бывает, там приносят какие-то вещи, которые он поносил, но более-менее нормальные, этого не нужно. Вот, есть определенный нуждающий список, вот, посмотрите, еще раз повторяюсь, можно на сайте, и, пожалуйста, вот, новые вещи можно принести. Александр Леонидович, ну вот сейчас мы все заняты вот этой спецоперацией, а если мы вспомним пандемию коронавируса, она у нас закончилась, вот сейчас как вот волонтерский штаб работает, и по этим заказам еще есть, у нас есть, есть потребность. Есть, есть, по волонтерам да? есть, да, они ходят, единственное, не в таком, конечно, количестве, потому что, видите, пандемия меняется, многие привились, и поэтому они работают, ну не в таком, конечно, количестве уже, как раньше. Александр Ленич, у нас еще впереди... Ну, сейчас раз, время быстро полетит, у нас выборы в Совет депутатов нового состава, да, Совета депутатов mm -hmm. городского округа Люберца. Работа уже началась в этом плане? Ну, смотрите, ну, у нас, мы как депутаты говорим так, ты избрался, и уже начинается выборная кампания на следующий день, следующий у тебя. Uh -huh. Вот, это первое. Uh -huh. вот. А второе, конечно, сейчас стартует праймерис, поясе, что касаемо «Единой России». И в сентябре будут выборы, так что приглашаю всех наших жителей э, принять участие в голосовании за новый совет депутатов. А поясните, пожалуйста, что такое «Праймерис»? «Праймерис» — это у нас идет от партии «Единой России», у нас много желающих, кто хочет избираться под эгидой партии или, скажем, идти от партии, так бы правильно даже. Угу. И проводится «Праймерис», то есть люди также будут будет голосовать. И люди избирают, кто достойный идти от партии «Единой России». Понятно. Спасибо, Александр Ильич. Пожалуйста. Спасибо.